Участников почти 3000 человек, работает 2 дня. Тут уже выплаты, ежедневное начисление 50%. И здесь последние 20 пополнений, последние 20 выплат. Вот, вот мой вывод, ребятки, я выводила сегодня седьмое. Вот мой логин. Я выводила вот эту вот сумму. Бонус дают при регистрации три монеты нам. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль, если кого заинтересует. И вход по имейлу и паролю. Войдем в аккаунт. Значит, бонус, как я сказала, три монеты. Я депонировала сюда 5 монет. Рискнула. Итого у меня 8 монет. Значит, в сутки 50%. Ежедневное начисление у меня 4 монеты идет. И каждый час 0.17 монет Здесь собрать доход. Баланс у меня по нулям. И вот буквально несколько минут, минуту, может минут 2 назад я вывела... Как бы свои монетки. Значит, это вклады домашняя страничка. Здесь увеличить доход. Минимальный депозит здесь от трех монет. Выплатить. Это вывод мой. Я вот выводила. Здесь как бы она округлена. Сумма выплата будет доступна через два часа. Как бы, да? 7 и 11 выплачено. И... Идем на тронблинг. Вот мои монетки. Мой вывод. 7-11. 6,5 монеток я вывела. платит инстантом сразу. Так, маркетинг. Стартовал он 5 числа 50%. Размер вклада от 3 до 1000. Ну, срок вклада. На год то есть бессрочно год он никак не отработает. минимальная выплата от одной монеты и ожидание выплаты от минуты до 24 часов бонус новым пользователям 3 монеты и здесь обязательно пополнение есть ребятки три монеты так что смотрите сами это высокодоходные инвестиции повторяю и все, что связано с инвестициями в интернете, это риск. Также есть бонус. Бонус удается. Каждые 3 часа здесь будет баннер. Кликайте по баннеру, возвращайтесь, появится вкладочка получить бонус. Я бонус уже получила. Вот мой логин. И мне дали 0.01 монетку. А кому-то вообще по нулям. Вот. Ну ладно. Вкладочка реферала находится реферальная ссылочка. В настройках, друзья, прежде чем выводить, нужно прописать кошелек, куда будете выводить монетки. Прописывайте, сохраните реквизиты. Реквизиты сохраняются все. Ну и здесь, главное, есть служба поддержки Telegram аккаунт, ну и выход. Клик аккаунт. Вот это вот. Ну и все, в принципе, что здесь уже показать, рассказать. Вывод я вам показала. Кому интересно, работайте, пробуйте, рискуйте. Ну и неинтересно, друзья, пройдите мимо. Благодарю всех за просмотр. Всем удачи, всем пока.